Леди джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев И сейчас я нахожусь на одном из наших участков, которые мы решили продать И Вы очень часто спрашиваете, что с домом, что с домом Вот он в таком состоянии сейчас находится и требует достройки Почему в принципе достройка не происходит сейчас, прям конкретно не ведутся здесь работы Потому что делается проект территории, именно строительной Мы недавно сделали геологию, немножечко переделали проект Вы сейчас увидите фотки, как это должно выглядеть Потому что там система подземных гаражей, бассейна, фильтры к этому бассейну и так далее и большая проблема в том, что все денежки переинвестированы в какие-то другие моменты, они есть, но их нужно вытаскивать, а дом хочется достроить и уже его реализовать, поэтому мы решили продать вот этот вот участок, здесь у нас, господа, 4 сотки, находимся мы в село Высокое, у нас открывается потрясающий вид, вот такой вот, то есть видно всю долину, и мы по факту стоим сейчас на... Ну, наверное, первым, может быть, минус в первом этаже. Здесь, кстати, можно реализовать точно такой же проект, как вот этот. Мы, в принципе, даже можем вам его здесь и реализовать. В этом нет никакой сложности и сделать а, подъезд именно так же системой подземных гаражей. Вот отсюда. Здесь индивидуальная дорога по коммуникациям. Вот здесь вот вон газ находится, вода поселковая, электричество, 15 киловатт, все здесь есть. Самый главный плюс. Я вам сейчас его озвучу. И если мы участок не продадим до Нового года, я это сделаю сам и буду продавать его сильно дороже. Короче, вот здесь вот есть земля, она вообще ничья. И ее можно присвоить себе. Ну, причем официально, то есть нужно будет потратиться на юриста, на госпошины, и потом выкупить это по 10% от, нет, кадастровой нет, стоимости. от кадастровой стоимости. Да? В общем, здесь на сегодняшний день 4 сотки, и вон тот вот кусок вообще ничей. Его можно присоединить. Честно, мне не особо хочется этим заниматься, но если до Нового года я его не продам, то я займусь и буду продавать уже не как 4 сотки, а как официально 7 соток. И на сегодняшний день мы хотим за него 8 миллионов рублей, а если мы сделаем это ну, плюс 3 сотки, как вы понимаете, будет 7-соточный участок, и он будет стоить сильно дороже, потому что мы потратились, 4 месяца подождали и сделали. Это все официально, все делается, просто не очень хочется этим заниматься, но мы можем это сделать. Теперь вот расскажи мне, насколько цена адекватная на сегодняшний день. 8 миллионов за 400 сотки? вообще вот можешь по месту рассказать ребятам, ты у нас плотно занимаешься да, место отличное, на самом деле с главной улицы, да, с Тимошевской, получается буквально 5 минут на автомобиле. Да мы, И... ну, тут 400 метров до пятерочки. Ну давай 5 минут, брать. Ну, ладно. то есть ты же здесь едешь не 100 километров в час. Вот 5 минут по отличной дороге, хорошие виды. И это не гора, да, верх молдовки. 2 миллиона сотка у нас продаются участки даже наверху молдовки. Здесь мы имеем цену чуть ниже рыночной, и с участком-то все в порядке. Коммуникации есть. Подъезд, единственное, нужно будет... Вот подъезд метров. нужно вкинуться, но 30, пока это строительная 30, дорога, там ее бесполезно все сделать метров, но строительная техника сюда, пожалуйста будет заезжать, мы в принципе много раз когда снимали стройку, показывали, что вот она дорога, у нас здесь разворачивались камазы, отсюда шла заливка, здесь же еще стоял миксер и вот эта штука, которая заливает, блин, я забыл как она называется, вот это вот, которая бетона, бетононасос вот, а еще, господа огромный плюс вам вообще, что вам не нужно тратиться на одну опорку то есть один миллион рублей примерно вы экономите при строительстве, потому что мы такую опорку сюда заложили. Нам же сказали, что земля-то вся оползневая. То есть все же здесь у нас ползет. Везде вообще ползет. Значит, участок ровный. Сейчас, погоди. Я хочу сказать, что мы сделали эту опорку года, наверное, два с половиной назад. Были огромные дожди и ливни, и к ней вот до сих пор ничего не приползло. И как вы видите, она толстенная, огромная, то есть, ну... Вы здесь как минимум на одной опорке уже экономите в районе миллиона, может быть, по нынешним ценам и полутора с этой опоркой мы разобрались, а с этой стороны их ставить то по факту и не надо то есть вы делаете дом на сваях, можете сделать какой-нибудь габион и там отсечься ну естественно сваи здесь нужно делать, 11 метров аргелит здесь залегает, лучше всегда сделать геологию, чтобы получить документы на каждую сваю, чтобы вы просто были уверены в том, что это есть, сейчас я вам покажу какой вид вообще открывается здесь человеческим глазом, у меня для этого есть телефон, на телефоне есть режим человеческого глаза, то есть вот так это все видит человек, виды хорошие, виды на зелень, еще, кстати, здесь немножечко сейчас пасмурно, а вообще здесь видно снежные шапки зимой. В предыдущих видосах это все есть, вы можете это все посмотреть. Звуки аэропорта здесь не особо слышны, но тем не менее, если какой-нибудь Боинг взлетает, то, конечно, это все ну, ощущаемо. Самое главное, что коммуникации здесь реально очень близко. Вот стоит газовая ШРП, желтенькая, то есть подключаться совсем близко. Свет порядка 20 тысяч, здесь поселковая вода. И столб электрический находится вот примерно где ШРП стоит. То есть там в принципе даже это бесплатно делается. А еще, кстати, огромный кайф, что вот на этом дереве растет хурма, но ее видимо собрали. И еще яблоки, кстати, здесь росли. Я их как-то собирал, помню. Вот а по верху соседей нет. Мы именно на самом деле эти участки покупали, потому что здесь тихо, спокойно и очень крутые виды. Я вот это был, кстати, первый потому участок, что, чтобы вы знали, который что мы место. место, да, тупиковое место. Место не дорога заканчивается вот на этом доме. Да. Короче, здесь реально, ну, можно весь свой творческий потенциал. Я не хочу его продавать, честно. То есть а, меня вынуждает возможность а, быстрее просто достроить дом, но мне участок этот нравится. Изначально, чтобы вы знали, а, мы хотели на нем ставить первый дом. А вот там строить второй. Но решили, типа, давайте там сначала построим, потому что там, ну, типа, менее козырное место. Построим один дом, а здесь сделаем второй, потому что он более уединенный, плюс есть возможность прихвата территории. Но, как вы знаете, время идет, а строечка не движется. И поэтому, чтобы денежки саккумулировать сразу в одном месте, мы готовы с ним расстаться. Хотя, честно, не хотелось бы. Но если до Нового года продастся, то продастся. А если не продастся, то... То, короче, мы, наверное, его и продавать-то не будем Прихватим эти три сотки и потом построим дом Как-нибудь саккумулируем денежки, продадим все остальные свои активы И бахнем здесь проект миллионов на 60 в общем, дом построить не так просто, да? как оказалось Самое главное, господа, вы знаете, что сейчас есть шумиха с участками Участок без всяких обременений Мы его проверяем каждый день Никаких арестов, залогов, ничего такого нет Он в долевой собственности у меня с Елисеем находится То есть нас два, мы вдвоем будем на сделке Без всяких проблем это все можно осуществить Здесь у вас будет хорошее соседство Потому что дом, мы действительно вкладываемся очень много денег сюда И сюда уже много вложено Плюс проекты и так далее, вы сейчас увидите вот эти вот картинки Все это здесь будет реализовано, поверьте, он будет не дешевый, и соседство здесь будет хорошее Тупиковая улица и самое главное, что до инфраструктуры рукой подать То есть на машине здесь, ну, прям очень близко Здесь и пешком-то на самом деле, и на самокате можно доехать Короче, проблем нет вообще никаких В общем, господа, 4 сотки за 8 миллионов рублей с возможностью прихвата еще трех. Причем прихват вам выйдет, ну, этих трех соток вместе с юристами, со всеми примерно в 1 миллион рублей, может быть даже дешевле, тут просто нужно, ну, немножко подождать. Мы готовы его отдать именно в таком состоянии, потому что, ну, просто хочется быстрее. Если не купите, вообще проблемы нет, сделаем сами. Правда, до Нового года пока продается. Но сразу вам скажу, что гарантий по прихвату нет, потому что мы сами этим не занимались, знаем только в теории. Но 90% что получится. Но даже если не получится, вы можете облагородить, какие-то тут легкие конструкции беседки поставить и пользоваться этим так. Потом, конечно, может что-нибудь прийти и сказать, ай-яй-яй, убирай. Но вы здесь ничего капитального и не построили. Поэтому проблемы нет. Еще раз говорю, мы точно это не узнавали. У нас есть юрист, который нам сказал, да, это возможно. Да, это стоит примерно столько. И будете выкупать по 10% от кадастровой стоимости за сотку. Примерно 4-6 месяцев. Вот как бы и все. Если не продастся, займемся. Я даже сниму видос на эту тему. Или, возможно, человек, который купит, мы это все поможем ему реализовать. Но еще раз повторю, гарантии нет, но 90% гарантия есть В общем, участок стоит на сегодняшний день 8 миллионов рублей По всему остальному я вам рассказал И здесь вот еще ребята какой-то типа коттеджный поселочек строят Короче, здесь тоже будет прикольный Если хотите, могу еще дом вам показать То есть он в принципе готов, в него можно зайти Он даже сдан у нас Пойдемте посмотрим, что мы вообще там наворотили Если вы вдруг не видели Но там будет прям очень круто Я вам сейчас расскажу, что мы вообще хотим сделать В каких пропорциях И самое главное, что у нас не будут стоять машины На территории самого дома Потому что тачки мы убираем вниз Под, ну не под бассейн А под территорию Это будет очень круто Я вот, когда мы только начали строить Сразу ребятам говорил, давайте так и сделаем так и делаем. У нас здесь какая-то импровизированная лестница появилась Раньше-то ее не было вообще вот, зашли. Сразу предлагаю пойти на второй этаж. Если вы не в курсе, то мы уже поставили все окна алюминиевые здесь. Все вообще на максимальном жире. Правда, я хотел слайд конструкции, но не получилось. Здесь по проекту три комнаты. Раз, два, три. И санузел посреди них. Ну и вот такой вот вид. Вот такой вот вид конечно, Больше вид на цивилизацию, чем там больше природный вид, потому что все в зелени и чуть-чуть цивилизация, а здесь прям плато, конечно. Здесь будет бассейн перед домом, там будет зеленая зона, оттуда будет заезд и будет парковка подземная, а здесь будет такая лужайка. Короче, ни одной тачки будет такая длинная лестница сюда в дом, и территория будет вся, как скажем, двор без машин модно сейчас называть. Вот, короче, господа, вы узнали, что участок продается, виды космические, инфраструктура вся рядом, и стоишь на пупке, кайфуешь. А вон еще кто-то строит, смотри, Олег. Вон. Вот. А участок вот. Одно удовольствие, господа. Ссылочки внизу. Вам всем хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.